Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Доброго времени суток радиослушатели, которые не слушают нас сейчас в прямом эфире, а смотрят нас уже в сети интернет. Радиостанция «Сангейт» представляет передачу «Тора Инкогнито» и также Ангелу Грант, рунолога, торолога, просто хорошего человека из Стольного Града, Москва. Здравствуйте, Ангела. Здравствуй, Владимир, здравствуй. Привет. Привет, радиослушатели. Всем Здравствуйте, давно не виделись, о я чем? по вам соскучилась. Итак, будем разговаривать о том, что происходит в мире. Итак, Ангела, в двух словах расскажите, пожалуйста, про себя для тех из нас, кто слушает нас впервые сейчас. Я таролог, рунолог, ведьма Сатру, ведьма скандинавской традиции. Занимаюсь языческой скандинавской магией семь лет уже в целом, как и в принципе графической магией используя различные строи, руны, глифы и так далее. Вот. Работа с людьми, приемы, чистки, гармонизация любовных вопросов, потом да. также выправление финансовых каналов и так далее. Ну, то есть это бесконечный процесс. Бесконечно перечислять можно те сферы, которые, которыми я занимаюсь в человеке, да, поэтому, угу. кроме, кроме целительных таких, целительных практик, потому что считаю, что лечить должны врачи, это моя принципиальная позиция. Понятно, хорошо, а что же мы сегодня будем смотреть на картах в плане мировой политики? Хотя мы политикой, в принципе, не занимаемся. Задавайся вопросы, Владимир. Я, честно говоря, от политики немножко отошла. Да. Раньше было даже такое в моей жизни, что я косвенно занималась продвижением этих политиков. Но вот с тех пор у меня что-то как-то стало неинтересно. Я поняла все, как это изнутри. и, Ну, я, конечно, новости смотрю, но все меньше и меньше, честно говоря. Потому что это меня разбалансирует, я начинаю переживать со страны. Ну, наша радиостанция вообще не говорит о политике. То есть у нас нет рекламы, нет политики. У нас только всевозможные вещи, которые связаны так или иначе с духовностью, плюс хорошая музыка. Итак, в рамках... Все-таки вот в рамках того, что происходит в стране, в мире, карт, которые могут как инструмент предсказать то или иное событие либо же причинно-следственные связи этих событий. Итак, вот вопрос: что у нас будет дальше в контексте мира или войны с Украиной? Такой вот серьезный вопрос. У нас, так. у вас или у нас у нас? <связывая> у или в Америке Россия-Украина. Россия-Украина. Точнее, задавай вопрос. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Что Сибирь, что Аляска, Что же будет дальше? Развитие событий на Украине и России. Да, абсолютно. Бесконечные войны за деньги, за ресурсы, один торгается, один торгается с деньгами. Какие у нас карты? А Паш Пентакли, то есть занесены средства, чтобы эту войну, естественно... Раздуть. Олигархические структуры этим все занимаются, в частности с президентами, и наши, не наши, я не буду указывать конкретно позиции, просто я так вижу. Далее колесница на всех порах одни воюют с другими, и тут же крысы, туз Пентакли рядом с книгой, две крысы, то есть это как бы говорит о... Первая карта, не знаю, немножечко отливает. Ну, вот с монеты стоит человек, то есть с деньгами занесено за эту войну, поэтому так просто ее прекратить нельзя. Вот сейчас Украина в каком находится положении, то есть как кукла Вуду. А там э, маг балансирует на весах, то есть идет какой-то баланс, они стараются соблюсти, но тем не менее, не всегда это удается. По итогу десятка, ой, семерка жезлов. Это опять же предложения, переговоры, но другие не факт, что принимают, то есть это постоянная борьба, постоянные. Я это задала вопрос в течение года, как вот это, разрешить? Ну, да. год, год-полтора, вот так еще будет. В принципе, вот то, что будет. сейчас происходит, да, то, что пока не отобьют, наверное, свои территории. Я тут такой вопрос, то есть Украина это вообще достаточно болезненная тема. То есть тут споры, и можно бесконечно, кто виноват, кто прав. Я не хочу вторгаться, честно говоря. Иными словами, карты нам сказали, что да. это еще будет все продолжаться так просто... А, да, да, И Конечно. положение достаточно нестабильное. Ну, судя, исходя из карт, которые выпали там, да, то есть там все плохо в отношениях между э, Украиной и Россией денег борьба, то есть так просто наши территории не отдадут. Естественно, там и Путина интересы, естественно, там и президентов олигарх, украинских интересов, там договорено все. И там, соответственно, американские интересы, поэтому это все будет. Второй вопрос. Ангела, скажите, пожалуйста, что у нас с упавшим самолетом, что говорят карты, почему он упал? Я имею, в виду, вот, будем я имею в виду рейс, который э, разбился. Да-да-да, вот вот, который э, в Египте разбился, да. Все-таки я слышала, многие склоняются к теракту, но, честно говоря, я... Давайте посмотрим, что нам карты сказали, скажут. А, давай так скажем, кто виноват и непосредственно, кто а, либо это ошибка экипажа, либо это внешние стороны, сейчас вторжение внешних лиц, давай так спросим. <связывания> Нет, это высшие силы, это внутренняя, внутреннее, то есть тут идет двойка ну, чаш, то есть это как два пилота или не знаю, то есть получается как полюбовное что, такое то что люди то есть там нету войны, тут э, именно внутренняя ошибка какая-то, потом королева Пентакли. То есть нет, я не вижу ни, шпи ни шпиона, тут не ни... так должно было случиться. Это папа, это Арафан. И тут же туз Жезлов. Нет, какие-то ошибки, неполадки. Тут тоже сложно. Никаких внешних, вот, конкретно, что кто-то вошел, в бомбы нет, я тут не вижу. Тут mm -hmm. Все провокация раздувает. То есть просто разбился самолет, потому что, потому что так было надо. Потому что. Тех... Ну, внутренняя, да, техника тоже не идеальная. идеальная. Угу. Понятно. Хорошо. То есть а. я, это к тому, что, может быть, там что-то забрахлило, что-то э, связано с материальным. Но это не теракт. Вот я к этому. Угу. Понятно. А еще вопрос. Вот сколько президент России будет у власти? Да. Непростой. Сколько у нас... А сам ты как думаешь? Ты думаешь, что уже пора, да? Да. Ну, дело в том, что я думаю, что на все воля Божья. И каждый народ так. достоин своего президента. Ну, да. Вот, Путин, скажем так, не самый плохой президент да. из тех, который был. Ну. У нас разных предсказывали, погов... поговаривали, что может быть кто же, кто же другой -то. замену в этом но я не знаю сколько это все слухи или правда посмотрим, но пока рейтинги у него конечно бешеные и я сомневаюсь, что он захочет такую. ну Есть. давайте посмотрим, и... что карта скажет давай так у нас когда выбор ближайший президента ну, России не... я сейчас Вас не... не знаю а что ваших уже идут. Я поняла, ваших уже идут, там предвыборные во всю. Так, давай так, задам вопрос, будет ли он, Владимир Владимирович Путин, президентом на ближайший срок. <связанной> Вов, а ничего, что так у наших властей защита от просмотров есть, так или иначе. Ну, конечно. Во-первых, во-первых, потому что реальность еще не определена, но, во-вторых, еще ведутся переговоры. То есть пока я не могу дать четкого ответа. Это честно. Пятерка Пентакли идут присматривать mm. и также другие персонажи. Возможно, будет кто-то помоложе, тот, кто ну под ним, Паш а, Мечей. То есть, не обязательно молодой, но тот, кто под, под президентом, под властью, то есть, помощник какой-то. А, и тройка жезлов. То есть, тут идет карта. Пока это думают, определяют наверху. То есть э, переговоры ведутся, то есть внизу люди, и два, вверху переговоры, то есть как по ситуации. Будем то, есть, то есть на вопрос э, сменится ли Владимир Путин э, на посту президента пока не непонятно. Пока непонятно. мы видим только защиту, да, ничего не понятно. Пока непонятно, то есть возможно это не, не защита, но она в то же время, но пока будут, исходя из рейтингов, из, из того, из удовольствия людей, народа. Но я слышала такие вещи, что не то, что снять хотят, но готовят приемника. Я... Возможно. Просто эта информация сейчас нам в итоге. Mm. Опять эмоции, опять туз кубков не могу. Я даже задала вопрос. Путин у нас весы на знак. Не могу. Тут закрытая книга, видишь? Yeah. <laughs> закрытая yeah. книга. Yeah. Итак, да. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить, что на волнах радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня замечательный человек, который владеет тайным искусством предсказания на картах Таро. Ангела Грант, прошу любить и шаловать, у нас сегодня такой открытый микрофон, то есть люди, которые дозвонятся нам по телефону 847-226-9956 и зададут вопросы Ангели, мы постараемся на них ответить, точнее не мы, а карты, путем карточного гадания, чем Ангела Диаг и занимается. Диагностика. диагностика. Почему, же, почему же не мы-то? конечно. Ну да, нет, но на самом деле есть такая версия, что мы всего лишь... Вот вопрос. Человек, который гадает, он э, есть суть провода или оракул? Если провода, ему все равно, что он говорит, и на его карму ничего не влияет. Если он оракул, и... то он имеет я... отношение к этому. Вот как бы я приключили? провода, я не вовлекаюсь. Я не вовлекаюсь. То есть даже кто-то, как ты думаешь, как ты чувствуешь, как ты смотришь, я говорю, вот смотри, я не думаю, я не чувствую. Я, я в данном случае, то есть я чувствую, но я не вовлекаюсь в ситуацию человека, проблемы, и не стараюсь, когда я спрашиваю вопрос, я стараюсь это отрешенно делать, не проецирую свои мысли или домыслы на эти карты, вот как будет, так и есть. есть я в данном случае проводник. То есть вы... Это силы, вы... да. Вы... Я Патчик. так вижу через... через да. Кто-то видит ясновидним, кто-то я, я так. Потому что, если я начинаю увлекаться, это неправильный прогноз будет. Он недостаточно будет четкий. Mm. То есть он недостаточно будет независимый. И... Ну, а no, теперь, да. Следующий вопрос. Вот у нас пришел из Алены из, Хаба, из Хабаровска. Это Россия. А будут ли какие-то катаклизмы ожидать нас в этот или в ближайшие годы, как предсказывают многие ясновидящие? Вот такой вот Ангела вопрос. Россия или Европу ну, Именно Россия. Тут написано Россию. Россию. Угу, угу. Катаклизмы как то войны или как... Час э, не уточняется. Смс не уточняется. Да, Шапка. Часть головы. Шапка. На голове. Дележка территории, Ну, знаешь, что-то пытаются у нас урвать, чтобы Россия что-то потеряла. Но в данном случае это не территория, это скорее деньги, ресурсы. Ну, то, что если рассматривать, как шапка отлетает у человека. А также, да, шпионы вокруг. Вокруг одни шпионы, вокруг те, кто враги, так скажем, другие страны, государства, которые хотят урвать, оторвать. То есть это разжечь, может быть, какой-то конфликт. Причем, но дело в том, что мы на четку, то есть тут человек спящий и все равно перед ним пистолет на переднем фоне, то есть э, револьвер, он в любом случае может проснуться, а сзади шпион, который заходит ночью. Вот, какие-то смерти, возможно, как это ни прискорно, то есть это король мечей э, это, с... с головой. Это с теракты, я с... бы, теракты. если бы Теракт, да, да, да, это да. теракты, это я я вижу. Теракты, то есть ты понимаешь, что тут, может быть, это правители как раз тут. Ну да, о, восточный трон, лампа, восточная ла, Ну да, со стороны востока, скорее всего, видишь, голову с плеч, то есть тут какие-то устраивают э, люди, которым, в которые мы вмешались. Ну да, тут же еще ИГИЛ, надо это учитывать. Ну вот, что мы туда в Сирию вмешиваемся сейчас. Да. Ну вы. Америка особо не вмешивается никуда. Да, да, Но в данном Россия. случае да, Россия. Вопрос. Ну, я не сказала, что Америка не вмешивается. Ну Америка уже, уже вмешалась и, и уже все. Америка уже ждет, что будет. Ну да. Она уже все сделала вот и теперь смотрит на результат но мы сейчас говорим не о политике наша станция вообще о политике старается не говорить но вот следующий вопрос чем все дело кончится есть много, много многие количество экстрасенсов ясновидящих и магов которые предрекают вообще катастрофу земли в ближайшее время какие-то катаклизмы то есть я сейчас уже говорю не только о России я уже говорю о конкретных катаклизмах больших и чудо признаков света да угу. связано с климатическими изменениями с летаниями ледников и с землетрясениями и с вулканами и так далее да и со всей пиротехникой с и ее пиротехникой да сейчас то есть ну а как же аванга нострадамус предсказывали нострадамус это точно читала за по-моему, двадцать пятый год, что-то тогда вот. Ну, есть еще Эдгар, Эдгар Кейси, который, э, Иванга, то есть много есть ребят, которые... По, Именно предсказывали больше связанные с земной корой какие-то вот проблемы. и ну, это не, Воин, конечно, тоже, да, то есть я сейчас даже не, не хочу думать и говорить, будет ли там Третья мировая, или не, не будет, и нас всячески в это вмешивают. Ой, не знаю. Сейчас. Ну карты знают, карты знают. Давай, я вот, не про третью мировые, я сейчас про непосредственно земные катаклизмы, катастрофы, непосредственно... Да, которые коснутся, как... могут коснуться всю, всю Землю. Дай Бог, что... Сроки мне задавай. 10, год. 15, 20 лет. Год. Ну какой год? Ну это... Год это мало, мало. Хорошо, 10 лет. Год нет, 10. год 8, восьмерка, пока мы в безопасности, тут пока все. Так, 10 лет. -ху -ху. Ну, опять же, карта шпиона. Первая идет вообще паш пентакли. То есть, может быть, какие-то предпосылки, то есть земная кора. Ну, нет, 10 лет это рано еще. Я вот сам, даже сама чувствую, то лет там 30, может быть, 25. Вот так вот. Сперва. То есть поживем еще. Да, конечно. То есть тут рано. Так все быстро не происходит. Возможно только изменение погоды, и вот какие-то смена поясов и так далее. Но не жесткое. Нет, пока. Давай срок 20 лет назовем. Да, 20 лет. 20 лет солнца. Тут карта карта десятка, десятка чаш. Ну тут как и кар на солнце летит. Возможно, какие-то моменты. И, И все равно техногенная катастрофа. Техногенная. И Солнце это сто процентов техногенная катастрофа. И тут же. Паш Жезлов. Ну, то есть тут знаешь, как вот человек летит да. э, снизу вверх, девушка впала, как будто не, ничего не боится, но вот слетает, может быть, действительно люди. Но опять же, и высшие силы над этим. То есть как, как высшие сейчас? Калефаны дополнительные. Выложу. Ну да, борьба. Может быть, один человек изобретет какое-то оружие или что-то новое, предлагает другого, а другие боятся применять, не при... то есть паника. Вот. Да, ты, кстати, прав где-то. То, то что-то что ядерное солнце вышло, солнце, там солнце, энергия. Нет, темная нет. энергия. Энергия. Что-то что-то сделают они, типа от коллайдера, может быть, ну, вот, или да, вот еще этим... какую-то такую технократическую штуку, которая, возможно, навредит. Ну, не с природными. То мне да, нужно... Другую, другую колоду, кстати, я очень хочу завести. Надо бы себе купить. Есть такие колоды местности, колоды стран даже. Очень хочу. Надо... Кстати, спасибо за идею. <свы> Буду техногенные моменты смотреть. На обычных арканах, скажем так, это не... Да, проблематично. Привычно, непривычно, да? Ну, можно. У меня такая колода тут и разрушений. И... Мне очень нравится. Второй а -а -а. темный гримуар называется. Угу. Ну да. Такая добрая колода. Она, она не злая, но она для меня она универсальная но она честная у нее есть очень добрые карты очень такие смотри. Да, Спасибо. а чем она отличается от обычной стандартной колоды? Ну, она частично по лав лавкрафту по вот этим вот моментам сделана Темный гримуар. Также от стандартная, на ней воздействие хорошо смотреть. То есть, по магии, если нет, там всякие порчи, привороты, страхи, негативы вот кто делал магию, через что делали. Но, ну, она вообще знаете, на ней очень много нюансов. Она вообще отличается многим. То есть, по классике я тут читаю кое-что с классики, даже на ней, но я ее понимаю по-своему. То есть очень много тут нюансов, очень много людей, событий. Тут, знаешь, каждая карта такой целый мир и они вообще, в принципе, достаточно не классические. Мне нравятся неклассические колоды. Ну что ж, Ангела, последний момент. Раз у нас карта так хорошо видит воздействие извне, давайте посмотрим, есть ли на мне какие-то воздействия извне. Я и сам знаю, но мы посмотрим, что скажут карты. Ты намекаешь. Вы сами сказали, что эта колода лучше всего определяет воздействие. Ну что ж, посмотрим, как. Как же оно, что же оно им сейчас скажет? тебя ничего не пробьет вов у тебя, защита, у тебя защита хорошая, ну, поэтому чё? я сейчас без карт <свят> <свят> То есть тебя чтобы пробить это надо вот целыми днями наверное ну нач... не дисить тебе защиту а можно сразу, Только это очень дорого потому, ты, ну, можно твои. Только это очень дорого стоит да <свят> <свят> Так так можно наверное наверное пробить но, можно, можно каждый Можно пробить конечно но ты это быстро почувствуешь и разом призовешь своих защитников они сами прилетят Пока. и так Обалденно дают, что мало не покажут, потому что... А, по себе... да, да. Понимаете, работая на мистической станции, волей-неволей, так или иначе, немножечко начинаешь приобщаться вот к этой культуре. Да, да не скромнейший. Музыкант-каббалист. Опять же, опять же, да. Итак, уважаемые друзья, хочу напомнить, что у нас в абсолютно прямом эфире находится Ангела Грант, Сангейтс uh, Радио. Это всегда самые интересные новости из мира оккультизма, из uh, мира того, что не сталкивается с нами каждый день в быту, и с другой стороны сталкивается с нами каждый день в быту. У нас нет рекламы, у нас нет политики, у нас есть только интересная информация. Звоните нам, пожалуйста, по телефону 847-226-9956, задавайте свои вопросы. Еще раз напомню, в передаче Терра Инкогнита у нас сегодня выступает Ангела Грант, рунолог, таролог, маг, предсказатель и просто хороший человек. И я ваш покорный слуга Владимир Гершанов, у нас продолжается эфир, у нас есть еще немножко времени. Вот. У нас выпадает колесница, то есть кто-то пытался. Но в итоге девятка пентаклей, в итоге же, женщина, идущая куда-то там вдоль, то есть ну, это не, не, не ляжет, но опять же попытки. Дальше семерка мечей. То есть угу. это шпион. Как ляжет? Спросила, если даже эти попытки есть. А никак. То есть это вот, а шестерка чаш, угу. женщина сидит вот так, вот, что-то ждет, а, ну, ну, ждет. Ну, ну пусть пусть ждет. ждет. То есть такое, что-то там отправлено, больше скорее какой-то подслеживает. То есть карта мечей это скорее хитрость, это скорее слежка, нежели уколы какие-то, укольчики, знаешь, что тебе как-то побахнут. Да. Я, я, на, я на зиму имею хороший слой магического жира. Пускай тыкают. И меха. Мех без жира, например, медведя, он не, не имеет смысла. Если медведь не нагулял правильный вес, то ему будет очень тяжело. А еще хуже тем, кого он в лесу голодный словит. Вот, поэтому да, давайте не будем тыкать медведя палкой. Да? Особенно, если он зимой <смех> и если он не нагулял. Ну, в данном случае, слава богу. Итак, Ангела, осталось буквально пару минут. Еще последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, какой-то очень удачный такой вот вариант предсказания, который сбылся вот у вас и у вашего клиента на процентов. Обязательно позитивный. Ну, все равно именно, про... ну, например, например, скажем так, подруга обратилась, спросил не за себя, а за своего друга, вышел молодой человек из мест заключений, наверное, ну, 10 10 лет дали, что-то подсунули ему, то ли котики или подстава какая-то. вот. И в итоге я говорю ей, скажи ему, чтобы не общался с бывшими, те, кто с ним может быть сидел или еще что-то. То есть теми людьми просто новое общество, нов новую жизнь, если вышел. То есть первый раз его отец не отмазал. Отец был влиятельный, в управе какой-то работал. То есть не, не получилось, хотя парень со связями просто свои подсунули, подставили и посадили парня. Вышел и я говорю, не пусть не связывается с теми, с теми, с теми. Она мне звонит недавно, говорит, ну такая ситуация, Ангела, как ты сказала, то он связался, я, он не поверил мне, я ему передала твои слова, ну посадили его второй раз, причем он должен был переводить какие-то технические, там техническое обеспечение что-то, А ему uh -huh. пол пол этого газели напихали героина. Как будто он вез в компьютерных технологиях, в компьютерном ужас. оснащении героин. И парня загремели на 25 лет. То есть это свои, с кем он вот так вот доверял людям. С кем он сидел, ну как бандиты, да? да? Плохо. Есть, знаешь, такая подстава. Но ну, вот Ну, ну просто, да. Конечно, да, Но для этого и существуют экстрасенсы, маги, медиумы и прорицатели, и гадатели на картах. Для того, чтобы предупреждать людей, если... Нет. Да, да. да. Первый да. раз на пять лет пять лет ему дали за какую-то ерунду. Просто случайность. А второй раз уже знаешь, ну это просто карма какая-то. Да. Ну что, время нашей передачи неумолимо подходит к концу. Я не говорю вам до свидания, говорим говорю до новых встреч. Спасибо Ангела, что присутствовала на нашем сегодняшнем эфире. Итак, уважаемые дамы и господа, тот, кто не слышал нас в прямом эфире, может вполне нас посмотреть в YouTube или на сайте sangeetsradio.com огромное спасибо всем тем, кто нас слушал, а также вам, Ангела Грант, человек, который видит будущее, у которого есть для этого специальный инструмент Таро, и обращайтесь, пожалуйста, она всегда поможет. Спасибо. До свидания. До встречи. Пока-пока. До свидания.